Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про интересный свежий проект, называется вертикаль вертикал, не знаю как правильно его называть, в общем не суть в этом что у нас по проекту, смотрим как бы это, ну как обычно, все у нас сшито-крыто для чего создана монета для быстрых переводов, транзакций, там везде скажем так, как обычно в общем, она для нас нужно заработать, как мы можем на ней заработать смотрите, у нас пов и мастерноды то есть монетка майнится и майнится нормально алгоритм у нас лура 2z то есть подключили карты защита у нас от асиков есть это вообще прям замечательно чисто майнем видеокартами либо мастернодой и награда идет интересная как делится обычно мастернода больше себе забирает ну а здесь идет 75 процентов майнером и 25% процентов владельцам мастернод то есть майнеры за поддержание сети когда не копают Имеют хорошие, скажем так, бабки. И мастерноды тоже имеют денежку. В общем, что у нас идет. Блок награда у нас 32 монеты, 24 майнером, 8 на мастерноду идет. То есть, для любителей поманить просто зарядили и вы имеете хороший профит. Также на мастерноду, если кто надумает, мастерноду сделать, нам нужно 3750 монет. Как бы можно их наманить, можно их прикупить. Сейчас они появились на бирже Gravix. Так что, в принципе, у кого есть видеокарты, можно и самому на мастерноду себе намайнить. В общем, спецификация дальнейшая. как бы Всего 35 миллионов монет, примайн меньше 1%. То есть, это вообще все сделано красиво, все у нас хорошо. Процент небольшой примайна и, ну, как бы, общее количество монет у нас тоже неплохое. Что у нас по дорожной карте? Разработки, старт, кстати, есть белая бумага. Здесь не знаю, почему-то еще не заполнили, но биржа уже есть. И, кстати, должна появиться скоро, конечно, сейчас биржа не Ахти, Гравикс, но должна появиться Криптал Брайдж. То есть, появится ЦБ, а объемы будут побольше, поактивнее, поинтереснее. Тем не менее, даже сейчас монета торгуется хорошо и, в принципе, более-менее на ней так... Скажем так, можно покрутить, купить, продать Так как она только совсем недавно появилась на бирже Но я что сделаю? Я, например, я буду майнить Также, если будет хорошая возможность, прикуплю еще монет Отложу и буду ждать, когда появится на ЦБ То есть там уже объемы побольше и курс будет поинтереснее Дальнейшая у нас дорожная карта То есть как бы здесь кошельки под МАК. Ну, за этим пока... Скоро так вникать не будем, ждем еще одну биржу интересную. В общем, что у нас есть? Два вида кошельков, под Windows и под Linux скачали кошелек, либо просто, ну лучше скачать кошелек, чем манить на биржу. Так что лучше, когда деньги у вас в кармане, как а Здесь у нас есть команда, как бы они у нас решили остаться анонимными, то есть не хотят расковывать свои лица там, у них свои на это есть причины. Ну, нам как бы это не особо интересно. Нам интересно, как ее, где наманить эту монетку. И, на, я скажу, на ней можно еще такой неплохой X будет сделать. И, кстати, даже сейчас манить можно неплохие бабки на этом поднять. Так что, название к ролику будет соответствовать тому, что и как на этой монете можно будет заработать. Мастерноды у нас тоже гайд здесь есть может быть я потом гайд еще сделал ну в общем здесь сделали все красиво четко понятно сразу у нас на сайте есть пулы можно открыть все пулы то есть пулов с головой выбирайте любой на свой вкус и цвет по биржам, биржа у нас вот есть Gravex. как бы ссылочки все оставлю в описании кому интересно сможете зайти и посмотреть почитать также есть темка на форуме тут точно так же все понятно у нас расписано ну, монета появилась 17 мая в принципе я считаю что это она как бы свежая монетка и как бы, смотрите просмотров три с половиной тысячи идет в принципе это как бы, люди заинтересованы в этом проекте сделан как бы качественно так что у нас еще но ну, опять же здесь спецификация идет все в принципе то же самое как и на самом сайте здесь от кошельки количество пулов ну я не знаю здесь просто можно выбирать любой из этих пулов ну как, не именно любой, а нужно выбирать правильный пул, который находит чаще блоки. И опять же, смотрите, смотря какая мощность, где людей сидит больше, где меньше, там уже вы под себя будете сами выбирать. Как бы на этом алгоритме с майнером заморачиваться не стоит, там ничего сложного нету. Все как обычно, вписали кошелек, запустили, погнали. Также э, у нас по блок-эксплору сейчас найдено как бы всего 8314 блоков. Мощность сети 361 Гигахэш. Сложность нас 95. В принципе, нормально. Так что на этой монете можно, смотря у вас какое оборудование, можно поднять хорошие бабки. То есть, если сейчас манить что-то другое, вы на других монетах столько не заработаете, сколько на этой. Не знаю, я вот лично заинтересован. Я свои подрубаю карточки, там еще также карточки там карточки брата тоже подрубаю. Так что, копаем. И уже даже сейчас можно ими торговать и неплохо так поднять. В общем, мужики монетка майнится, монетка интересная. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, постараюсь всем ответить, всем помочь там, в общем, ну так вот. Ну, надеюсь, вы меня поддержите там лайком под видео, подписочкой на канал. Ну, пока у меня на этом все, давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.